Открытие Шичко в физиологии Геннадий Андреевич Шичко сделал ряд важных открытий в области психофизиологии мозга, и эти открытия легли в основу его метода психоанализа, который мы изучаем и активно используем на наших курсах. Итак, первое его открытие запишите. Первое. Шичко открыл социально-психологическую запрограммированность Поведение всех людей. Второе его открытие запишите. «Шичко открыл, что слово, написанное человеком перед сном, Шичко открыл, что слово, написанное человеком перед сном, в просонном состоянии действует на сознание». И подсознание в сто раз сильнее, чем слово услышанное, увиденное или сказанное, действует на сознание и подсознание в сто раз сильнее, чем слово услышанное, увиденное или сказанное. Или сказанное. И третье его открытие. Шичко открыл, что ложная программа разрушается у человека во сне. Когда он спит? Когда он спит? После написания специального дневника и самовнушения. А теперь о сути открытий Геннадия Андреевича Шичко. У человека в голове находится 15, около 15 миллиардов нервных клеток нейронов. Эти нервные клеточки нейроны схематически обозначаются треугольниками с точками, и эти нейроны имеют свойство образовывать между собой различные нейронные связи, в том числе устойчивые нейронные связи. И вот у меня в голове группа нейронов, образовала устойчивые связи, а выход — на нервные окончания барабанных перепонок моих ушей. И у меня в голове вот эта группа нейронов обозначает мое имя и отчество. Всякий раз, когда я слышу «Владимир Георгиевич», в ушах задребезжала «Владимир Георгиевич», мозг пошел сигнал, сработала программа, что «Я Владимир Георгиевич, я оборачиваюсь и спрашиваю, да, я вас слушаю». «На Ивана Ивановича я не обернусь». А на Владимира Георгиевича я всегда обернусь, потому что у меня в голове записана программа, что я Владимир Георгиевич. Где-то вот здесь, в зрительном анализаторе, несколько десятков нейронов образовали устойчивые нейронные связи, а выход через зрительный нерв на мои глаза. И вот эта группа нейронов у меня в голове обозначает зрительный образ моих дочерей. Я своих дочек узнаю среди миллиона женщин и девушек, потому что у меня в голове записана программа, чем они от всех других отличаются. Где-то вот здесь несколько сот миллионов нейронов. Это моя профессиональная подготовка. Меня много учили, я сам много учился. Я знаю то, чего вы не знаете. Но вы, в свою очередь, являетесь специалистами в своем деле. У вас у каждого тоже на уровне нейронных структур записана ваша профессиональная программа. Но эта программа положительная. А, к сожалению, в голове есть и программы отрицательные, которые человеку мешают жить, разрушают его и здоровье, и зрение. Одна из таких программ – это программа алкогольная. Причем эта программа записана у всех до единого здесь сидящих людей. Эта программа записана даже у наших трехлетних детей, хотя они не пьют, понимаете? Но программа-то у них уже записана. Помните, я вчера рассказывал, как они в детском саду играют в праздник? Причем выход с этой программы на все органы чувств, на уши, на глаза, на нос и на рот. И вообще говоря, алкогольная программа у человека спит, пока ее не растревожишь. И вот человек утром собирается на работу и перед самим выходом включил телевизор погоду посмотреть. А перед погодой реклама пива. Ай да пиво, ай да Красный Восток, как ему хлистанула эта информация через глаза и уши. Сработала алкогольная программа, погнала слюну, и он вместо того, чтобы на работу бежать, побежал в пивную. Программа сработала. У некоторых людей записана мощнейшая программа на сосание дедовитого табачного дыма. И выход тоже на уши, на глаза, на нос и народ. И вообще говоря, эта табачная программа у человека спит, пока ее не растревожишь. И вот обратите внимание, как себя ведут курильщики на остановках. Все люди спокойно стоят, ждут автобуса. И вдруг какой-то курильщик достает сигарету и закуривает. Будьте уверены, в этот момент все до единого курильщики тоже достанут, тоже закурят, либо друг у друга дай закурить, дай закурить. Почему? Ну потому что он стоял спокойно, дышал воздухом, программа спит. И вдруг он слышит, чирк-чирк, спичка чиркнула. Носом потянул, смотрит, так этот сосет, так и тебе пора сосать этот ядовитый дым. И тут уже ничего ему не надо, только бы вот насосаться этого ядовитого табачного дыма. Вот это обнаружил Геннадий Андреевич Шичко, что у человека голова набита вот этими различными программами, в том числе программами ложными. Второе открытие Шичко относится к той области психофизиологии мозга, которая традиционно называется «вторая сигнальная система». В переводе на русский язык это воздействие слова на человека. Все мы слышали расхожую фразу, что словом можно вылечить, но словом человека можно и убить. Слышали про такое? А вот как вообще слово действует на человека? И Шичко научно изучал этот вопрос. До него в понятие второй сигнальной системы включали только три вида слов. Слово «услышанное» действует на человека. Я иду, слышу «караул, караул, заметался, куда бежать» — подействовало слово. Слово «увиденное» — тоже на человека действует. Идет человек, смотрит табличка «Не стой под стрелой». Тут же все останавливаются, давай головой крутить, где же эта стрела, под которой стоять не надо. Подействовало слово. И слово сказанное. Вот я вам что-то говорю, и это слово, так или иначе, на меня тоже эти слова действуют. Но Шичко обнаружил, что то слово, которое человек своей рукой пишет на бумаге перед сном, по силе воздействия на сознание-подсознание в сотню раз превосходит слово «услышанное», слово «увиденное» или слово «сказанное». Как он к этому пришел? Он ставил такие эксперименты. Любому человеку завязывал глаза и вытянутую руку на нитке давал капельницу с чернилами. И говорил человеку, ну-ка думай, круг, круг, круг, круг. Он думает, круг, круг, все смотрит, а рука у него рисует этот круг. Его говорят, думай линия, Ленья, ленья, ленью рисует, крест, крест рисует. Даже непроизвольно родившаяся в голове мысль так или иначе передается на тончайшие движения пальцев рук. А представьте, какое идет мощное воздействие на мозг, когда человек выписывает эти буковки. Запишите все «рука», «рука» — это человеческий орган, вышедший из мозга». Так почему же идет стократное усиление информации, когда человек пишет и пишет перед сном? Когда человек что-то слышит, у него в одно ухо влетело, а в другое ухо вылетело. В народе цена этой информации давно известна. Когда человек что-то видит, у него работает только зрительный канал восприятия информации. Когда человек говорит, у него работает язык моторика и слух, он себя слышит. Но когда человек что-то пишет, у него эта информация, которую он пишет, одновременно закачивается в мозг по четырем каналам воздействия. Первое. Рука через руку. Раз. Второе. Каждый, кто пишет, глазами видит, что пишет. Зрение работает. Два. Оказывается, каждый, кто пишет, про себя повторяет то, что пишет. Язык работает. Три. И оказывается, каждый, кто повторяет, внутренним слухом сам себя слышит. Слух работает. Четыре идет перемножение четырех каналов воздействия информации на мозг. И это еще не все. Шичко изучал так называемые просонные состояния. Что это такое? Ну вот каждый человек может находиться в двух устойчивых состояниях. Состояние бодрствования и состояние глубокого сна. Спит и ничего не слышит. Но между этими двумя состояниями есть, оказывается, большой набор состояний, когда человек еще не спит, но уже и не бодрствует. Но самое яркое просонное состояние — это состояние гипноза. Ведь человек под гипнозом не спит, правда, он же ходит, что-то делает, но ведь он же и не бодрствует, он полностью чужую волю выполняет. Шичко, кстати, сначала именно и поручили изучать гипноз. Он начал изучать гипноз, но вскоре от гипноза отказался раз и навсегда. Во-первых, это недопустимое воздействие на подсознание человека, гипноз, то есть недаром православная церковь категорически отвергает любое гипнотическое воздействие на душу человека. А во-вторых, Шичко обнаружил, что есть еще совершенно безопасные, но намного более сильные просонные состояния, чем даже гипноз. И вот когда вы вчера вечером сидели, писали этот дневник и клевали носом, засыпали, Оказывается, это одно из самых лучших просонных состояний. У каждого человека в голове есть свой собственный бюрократ. Это отдел критики коры головного мозга. И этот бюрократ настолько противный. Вот все, что мы слышим, полезное, а он сомневается. Да не-не, не может быть. А что плохое, давай-давай туда без запиночки. Но этого бюрократа можно обмануть. И вот когда вы вчера вечером сидели, клевали носом, засыпали... Бюрократ-то он ленивый, он уже давно отключился, и все, что вы вечером писали, напрямую идет на уровень вашего подсознания. И вот когда Шичко обнаружил, что у человека голова набита программами, в том числе программами ложными, и когда он обнаружил, что вот так сильно воздействует слово, которое человек своей рукой пишет перед сном, перед ним встал вопрос, а можно ли помочь человеку разрушить в голове вот эти ложные программы, а вместо них записать новые правильные. И Шичко нашел блестящее решение этой задачи, которое мы сегодня называем «Метод Шичко». У человека в голове на уровне нейронных структур записаны различные ложные программы. Ну какие это программы? Что алкоголь – это хорошо, табак – это прекрасно, ешь побольше – будешь здоровым – это что же программа? Побольше ешь – будешь здоровым, врачи помогут. Самому делать ничего не надо. Вот стандартный набор ложных программ. Сейчас останови любого на улице. Он вам это выдаст как истину в последней инстанции. Но вот человек приходит на подобные курсы и ему говорят. Слушай, а ты возьми и перед сном запиши прямо противоположную информацию. Запиши перед сном, что алкоголь — яд. Запиши, что табак — яд. Напиши, что смешанное питание — яд. И человек садится и пишет. Написал, в кроватку лег, глазки закрыл и заснул. И в тот момент, когда человек заснул, у него в голове относительно одного и того же предмета оказалось два прямо противоположных представления. «Алкоголь — это хорошо, но это яд. Табак — это прекрасно, но это смерть. Но у нормального человека два прямо противоположных представления — относительно одного и того же предмета одновременно в голове быть не могут. Иначе такой человек называется шизофреник. Он думает, да оно и хорошее, и плохое, оно и белое, и черное, то есть у него раздвоение. Нет, на самом деле оно либо хорошее, либо плохое. И вот ночью, когда человек заснул, у него начинается мощнейшая борьба взаимодействия этих программ. Эти программы не может быть, ну как же не может быть, я же только разобрался, истина-то вот здесь и ночью, когда человек спит, у него начинают разрушаться вот эти нейронные связи, и начинают формироваться новые связи, связанные вот с этими новыми программами. И как только у него разрушаются основные вот эти связи ложные и формируются новые, у него полностью пропадает его желание жить по старой программе, и наоборот появляется его личное подсознательное желание жить вот с этими новыми программами. Скажем, у алкоголика полностью пропадает интерес к алкоголю. Полностью. Алкоголь это яд, такой же, как керосин, как гной, как ацетон, как земля. В рот его брать не надо, и он от этого не мучается. У добачника пропадает желание курить. Яд это, у него относится даже к людям, которые сосут этот яд, как к людям сумасшедшим. То есть все правильно. Это единственный метод научный, избавить человека от наркотической тяги, от наркотиков. Единственный метод – это метод шичко, то есть разрушить у него программу, что наркотик ему нужен, а записать, что наркотик – это смерть и яд, в него пропадает желание. Но что нужно сделать человеку для того, чтобы разрушить ложные программы и записать новые? Обязательно перед сном надо выполнить домашнее задание. Поленился, не успел, не захотел, не смог, с чем ляжешь спать, с тем и проснешься. Вот эти ложные программы разрушаются не на занятиях, когда я вам об этом рассказываю. Нет. Эти ложные программы разрушаются даже не тогда, когда вы об этом кому-то пересказываете. Тоже нет. Ложные программы разрушаются во сне, когда вы спите. Но перед этим обязательно надо выполнить домашнее задание. Написать дневничок, написать самовнушение. Вот почему выполнение домашнего задания — обязательное условие — нашей быстрой и успешной работы по восстановлению нашего здоровья. Кстати, соратники ночью у человека мозг работает намного интенсивнее, чем днем. Днем у человека мозг работает на восприятие информации, а ночью мозг эту информацию перерабатывает. И есть прибор энцефалограф, и вот днем у него у человека он показывает на осциллографе маленькие пики, а ночью, когда засыпает пики, все зашкаливают. И человек часть этой работы, по переработке информации, он видит в виде снов. То есть мы видим это в виде снов, это действительно работа нашего мозга ночью. И очень важно, чем перед сном человек загрузит свой мозг. Если он штирлится-насмотрится, всю ночь он будет Мюллера гонять. А если он поработает со своими ложными программами, то у него ночью как раз и будут разрушаться ложные представления и формироваться новые. Между прочим, вот эти просонные состояния наука сейчас очень активно использует. В частности, вы все слышали о методе изучения иностранных языков Илоны Давыдовой. Слышали про такое? Она дает кассету, и кассете строжайшая, не вздумайте переписывать, он только на этой кассете и ни, ни, никаких. Все это, конечно, враньё. Используется простейшее просонное состояние. Человек ложится спать, Включает магнитофон рядом под ухом, и под этот разговор иностранный засыпает, засыпает, и в момент засыпания какое-то время, в просунном состоянии, эта иностранная речь идет, идет к нему на уровень подсознания. У меня на занятиях как-то была одна соратница, женщина, у ней сын страшно пил. Страшно пил сын. И она ему ночью устроила один раз. Он пришел домой пьяный завалился на кровать прямо в сапогах и заснул. А люди в состоянии алкогольного отравления, они не спят, это бред, это не сон, а прет. это не полноценно, но это предпредовое состояние. И она говорит, я взяла у него прямо под ухом магнитофон, и с вашей лекцией, Владимир Владимирович, антиалкогольный, на полную громкость как врубила, и аж подпрыгивала, он аж скорежило его, он аж кричал, вскрикивал, когда... Утром просыпается, я спрашиваю, пойдешь лечиться? Пойду. Пойду. То есть она какую-то тревогу на уровень подсознания ему записала относительно его дальнейшей жизни вот в этом бредовом просонном состоянии. Но я считаю, что мать, спасая сына, имеет право таким образом воздействовать на него».